Здравствуйте, меня зовут Олег, и сегодня мы вам покажем дом, который находится в свободной продаже, дом 130 квадратов, на участке 6 соток, и очень важно, что этот дом он расположен в первой очереди. Друзья, перед тем, как мы зайдем в дом, мы попадаем на крыльцо, где мы видим, что на полу же есть плитка, площадь крыльца 3,7 квадрата, и эти квадраты они не входят в общую площадь дома. Эта терраса у нас 23 квадрата, отделана также на хорошей плиткой. На террасе есть детский батут на котором дети очень охотно проводят время прихожая 61 квадрат прихожий теплый пол и также электрощиток которым можно управлять всеми электрическими зонами спальня очень большая просторная светлая 15,5 квадратов Три витражных окна, под каждым окошком находится радиатор для отопления этой комнаты. В каждой комнате есть натяжной потолок. Санузел 5,9 квадратов, теплый пол. Здесь расположены душевая кабина, бойлер на 90 литров. Во всех санузлах предусмотрена вентиляция. В гостиной 38 квадратных метров находится большой просторный диван. В кухне находится встроенный гарнитур с бытовой техникой, посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка и объемный холодильник. Есть большое витражное окно в пол с выходом на террасу. Лестница сделана из высококачественного материала БУК. Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в коридор 10 квадратов. На втором этаже у нас расположен сам узел 6,5 квадратов и 3 спальных комнаты. 17,2 квадрата, 15,1 квадрат, 13,2 квадрата. В нашей компании есть акция. При заключении договора мы предоставляем жилье на сроком 5 дней. Стоимость данного дома 10 миллионов 700 тысяч. Но также есть возможность приобрести его без мебели. Друзья, если вас заинтересовал этот... Дом, то вы можете позвонить нам на горячую линию, а также у нас есть еще очень много других интересных проектов, о них вы можете узнать либо на нашем сайте, либо также позвонить на нашу горячую линию.